Подписчик подогнал перчатки Мне с кейса подписчика выпали перчатки, что? Но он скинул просто бешеное количество наклеек Вот Плот компот Это один из моих топ-донатеров. Безумно много наклеек. Привет, мои дорогие подписчики канала, данного канала Человек-Человек. Сегодня будет э, твоя любимая рубрика «Подгон от подписчиков», а возможно и от тебя. Забегая вперед, ссылочка на трейд в прикрепе, кто хочет в следующем видео поучаствовать, ссылочка есть. Трейд разбанили. Все классно, все год. Перед роликом не хочу стягивать, но быстренько-быстренько-быстренько попрошу. Существование данной рубрики зависит от двух факторов. Первое, это Конечно, трейды, если они будут, будут и подгоны, да, ну, собственно, логично будет этот этот ролик А второе, нужны лайки, вы можете набирать лайки, и мы это, я это прекрасно знаю, за что вам реально просто огромнейшее спасибо Вы много лайков тыкаете, давайте тут больше 5к попробуем набрать, это реально просмотров много Поэтому, ребята, все в твоих усилиях, рубрика будет жизнь, затягивать не буду, подгон от подписчиков, поехали! Сразу скажу, подгонов не так много Их 41, но у меня трейд разбанили Не так давно, поэтому подгонов Не так много, я там все отменял И все последние подгоны я собрал в контейнера. Наверное, через три ролика подгон подписчиков Будет отдельный видос, где, в общем Я покажу, чем в контейнере лежит Будет интересно, поэтому, ну, жди, жди Сейчас, кстати, вебку 4К настроили Напишите вообще, как, лучше, не лучше Ну, потому что, вроде бы, как включил 4К Егор там все паникует, что Ой, много сильно весит файл Но, тем не менее, мне кажется, стало круче Оцени в комментах. Короче, поехали. Подгон от подписчиков. С, э, самая старая рубрика моего канала. И этот ролик открывает человек с ником Дос. Он отправил мне два самоцвета на еще я хз, что с самоцветами делать. Огромное тебе спасибо, это самоцветы. Ты открываешь данный ролик. Подгон от подписчиков. Дальше будет интереснее, сегодня реальные крутые подгоны. Поехали дальше. Кстати, это крайний ролик, когда я расписываюсь в профилях. То есть будут просить сегодня, да, буду расписываться. Но у меня висело там, короче, 160 трейдов, когда я отменил где-то 140-160 трейдов. И там Просто все распишись, распишись и так далее Мне не жалко, серьезно Но Просто если так буду расписываться, запись данного ролика будет занимать час Пацаны, извиняйте, крайний раз, когда могу, собственно говоря, расписаться в профиле Вот, ну, турист очень много просит расписаться а, Так, Рохас, привет, распишись, пже, если не лени А он нам отправил шоп На граффити, а, мак, седьмой пыльник, Кейси. кстати, дефицитные кейсы Counter-Strike и Global Offensive ну, круто. Наклейки, конечно, которые я люблю. Здесь бумчан наклейка 21 года. И, и, и, и. Я не буду читать, вы меня захейтите. Я не знаю, как эта история называется. Но 20 года наклейка RMR. PMP. Я дурак. Короче, спасибо тебе, Роха. Сейчас быстренько распишемся. Расписаться сделано. Идем дальше. Next м M1IF1ZZ. Я не могу прочитать, извини, пожалуйста. Привет, человек. Если не тяжело, можешь сделать роспись. Буду благодарен. И вот тебе скинчиков отчислено сердца. Спасибо. Главное, что чистого сердца. Тут у нас магний после полевых. Так, у меня главная вебка ничего не перекрывает. А Он с наклейками. Давай мы вебку принесем сюда. Я думаю, будет вот так лучше. А магний с наклейками. 20 год и фурия. А здесь наклейки фурия 21-й год. Также наклейка 21 год. Еще 20-й год, 21-й, 21-й и тег 9-й. Напоследок, огромное тебе спасибо. Ну, реально очень сложно прочитать ник. А распишусь без проблем. Сейчас, быстренько все сделаем. Но не написал, как расписаться, поэтому распишемся так. Сделано, переходим дальше. Я вот, кстати, сейчас подумал, там, наверное, не было видно росписи на предыдущем профиле, но это написал типа качественный игрок Майнкрафт. Ладно, надеюсь, все было видно. Я вебку вовремя перенес. Дальше. Бум. Распишись, пожалуйста. Ну вот прикиньте, 100 трейдов и расписываться. Ну, очень долго будет записан ролик. Но Бум, тебе спасибо. Сегодня как и обещал, всем буду расписываться, кто, кто просил. 21 год наклейка, они у нас одинаковые. Так, дальше. Apex 21 год, шокс тоже 21, -й, 21. -й, но у нас здесь 21-й. Наклеечки отдельный респект. Они у меня в хранилищах остаются. Кстати, сегодня очень крутой. Бум, тебе спасибо, сейчас распишемся. Очень крутой будет подгон, там будет куча наклеек, это будет интересно, поэтому ждите. Бум, расписаться, сделано. Переходим к следующему трейду. И вот просто, прикиньте, 100 трейдов все просят расписаться сложно. Человек с ником Ни Мила отправил мне 5 графитосов. Тоже тебе огромное спасибо. Ну, давай распишемся быстренько. Вот, ребят, ну как вам расписываться? У вас эта вся история закрыта. Я не могу расписаться. Дальше очень интересный, интересный трейд здесь. Вот! С вопросительным знаком отправил мне призма 2. Береты прямо с завода п 90 грузовой. Кстати, трейд АВП капилляры после полевых испытаний. Тайни, но это уже, конечно, вкусная тема. Загрязнитель, немного поношенный. P250 Скар углепластик, еще тег пиксельный камуфляж, город. А и кейсик решающий момент. Привет, желаю успехов на YouTube. Спасибо. Распишись, пожалуйста, сейчас сделаем. Но опять расписаться не смог. У человека с ником вот. И вопросительный знак. У него стена закрыта. Ну ладно, мы идем дальше. Там закрытая стена, ребят, не могу. Человек с ником Constellation. А, привет. Все, что не жалко, отдаю, если. Если не сложно, распишись в профиль. Еще раз скажу, 100 трейдов. Это очень долго будет расписываться, поэтому сегодня... Ну, посмотрим. Ну, очень, ребят, так долго будут записывать ролик с росписями. Огромное тебе спасибо, нам тут МПшку скинули. МП5. И по 250 чертеж, планировка. Принимаем, спасибо тебе, сейчас распишемся. Ну, вот здесь расписаться можно. Сделано. Идем дальше. Вот такой крутой трейд мне прислали, но, пожалуй, я откажусь. Следующий трейд. Тут три карточки. И это, это наклейка. Блин, я где-то свернул не туда. И, короче, я не видел, что в кэске есть такие наклейки. Человек с ником мегабайт. Опять мне. Он мне отправлял, я тогда дрюкался. Не знаю, как читается. Огромное тебе спасибо, я так понимаю, ты тут раскидываешь. Спасибо. Тут ни текста, ничего нет. Написал бы хоть как ник читается. Ладно, огромное тебе спасибо, мегабит, мегабайт. Спасибо тебе. Тот, тот... Блин, крутые наклейки. А мне интересно, сколько они стоят, сейчас чекнем. Они по с срут! рублей стоит. Кстати, стоимость капилляров... Ладно. Всё, всю стоимость зачекаем в конце. Это будем держать, так сказать, ажиотаж. И марку будем держать. Следующий трейд. Распишись. Пжи-пжи-пжи-пжи пожи, пожи, пожи. на стене. Человек без ника. Да, он без ника, типа, предметы. А, он вообще без них. Ну окей, распишемся. Спасибо тебе, будем называть тебя подписчик. Тут у нас несколько наклеек. Я реально не видел такие наклейки прикрытия в CSGO. Я не видел это дело. Ну да, видел. Спасибо огромное. Это что-то интересное. Интересно даже цена. Так, но ну, еще раз спасибо. Сейчас распишемся. Сделано. Переходим к следующему трейду. Привет, можно роспись. Комбобка. Привет, можно роспись. Спасибо тебе, комбобка, за трейд. У нас здесь стимовских две карточки и аж шесть стимовских профилей. Блин, профили причем достаточно интересные. А я не могу понять, это знаешь похоже раньше игра была типа космические рейнджеры, доминаторы и вот это что-то по типу из этого, то есть я не понимаю, что это? такое. Игра года в виртуальной реальности чего? Это сложно. Ну спасибо тебе большое, комбубка. А ты мне, по-моему, раскидывал трейды? Сейчас распишемся, да, конечно. Сделано, едем дальше. OG Soda 66 Buda Лав Лови наклы, распишись, пожалуйста. У нас здесь, кстати, интересно. Блин, много наклеек. И я такие наклейки не видел. Я выпал из этого мира. Ладненько, спасибо тебе огромное. У нас здесь наклеечка вот такая интересная есть. Вот это я не видел. Боже, куда это я вылетел? 12 наклеечек, спасибо, распишемся. Вот, ну, очень много расписаться. Ну, сегодня дело. Сделано. Идем дальше. Мне просто еще такими темпами типа Steam забанят за спам. <laughs> мне ну не надо. Ой, сложно прочитать! Но тут я вижу и до какие то вещи, и стимовские карточки. Интересно, сейчас посмотрим. там мне третий грузится. А, подгон человеку от человека. Кто лайкнет, тот топ. Это бесспорно, это всегда так работает Кто лайкнет, тот то. по-любому Это крутой комментарий Комментарий, сообщение Надеюсь, откроешь кейс или хотя бы капсулу удачи эм, Мы можем в целом это сделать, почему нет? У нас здесь по скинам Кейс решающий момент Капсула с наклейками легенд Но кейс мы откроем, раз попросили, деньги есть Деньги есть эм, Наклеечки из доты, шмотки, 20 алмазиков Гемов, самоцветов и карточка С контр-стрика Спасибо тебе огромное, подгон так, распишись нет да, лева кринж. Левокринж кринж. я как дед какой-то Давай, переносимся в кс Открываем кейс решающий момент Это просто все, денег, но давай мы это сделаем Так, инвентарь Ой, как громко, это надо потише сделать Кстати, лайкнул предыдущий ролик Нет, я вот его только что залил Продолжить, кейс решающий момент Открыть, 385 рублей Ребят, очень дорогая сейчас дорогое удовольствие. за это определенно лайк Но кейс Говнище, честно, типа перчи круто бы было, прикинь, перчи выпадут, подписчик подогнал перчатки В позе орла открою, нет, по-другому вообще никак Давай, попробуем Давай, поза орла принес счастье Если выпадут перчи, я не верю в кс, ну типа, давай чуть погромче Ну а прикинь, перчи Не, ну я, я в это не верю и это перчатки выпали! Сейчас Егор сделает байт и момент на начало. Мне с кейса подписчика выпали перчатки, что? Ну, в общем, нам подарил подписчикам по 9 черный песок. Переезжаем в КС. В КС, Пу. Переезжаем дальше в трейды. Так, с позы мы успешно слазим. А, вот, кстати, дальше будет прикольный трейд с наклейками. Показалось, что он. О цене оформления профиля обязательно сейчас сделаем. Так, у нас здесь очень много, кстати, человек с ником Поке. Поке. Спасибо за трейд, у нас тут три PGL 21 года наклеечки, и дальше Payday 2 скины, плюс... Это что за игра? Это что за покемон? Killing Floor 2, ну Payday очень много, я скачал Payday, поиграл, ничего не понял, и, короче, больше не играю. Dota 2 загрузочная игра, ну, понятно, а спасибо тебе, поки, ну тут три наклеечки, SKS-ки, это самое важное. Что они тут есть? О цене, оформление, профиля сейчас посмотрим. Так, поехали, ID поки, групп, music. ох ты, Twitch. Вот это да. Мастерская, опять работает два подписчика. Слушай, хоть я не особый фанат всей этой истории, но это сделано реально круто. Но только у меня на чуть-чуть тут сцена не прогрузилась. Давай мы F5 нажмем, это должно очень по-другому, однако, работать. Не, либо так и должно быть, но вот одна сцена, короче, ни туда, ни сюда. Но это прикольно. А предметы на обмен вот. Friend invites, please компанию френда давайте слушай ну прикольно сделано тут все достаточно красиво круто я ставлю лайк этому профилю сделано реально добротно и конечно же еще раз тебе поки. огромное спасибо за обмен мы смотрим дальше милашка я не удивлюсь если это дама потому что меня смотрят дорогие наши дамы и это приятно и мне кстати дальше да я не знаю девушка это не девушка а милашка но спасибо тебе за трейд дальше точно девушка скинула трейд я это знаю что ну там уже она мне писала типа я девушка я смотрю такой круто милашка спасибо за трейд у нас тут pg Наклейка, граффити, еще одна наклейка, закрывает трейд. Сделан довольно-таки симпатично, как знаешь, такие заклепки. Тип прикольно отправил, спасибо. Дальше, Мурза Фикс. Мурзофикс. Тоже трейдик, также графики и наклеечки. Подтвердить обмен. Спасибо за трейд. Можно, можешь расписаться без каких-либо вообще проблем и нареканий. Делаем. Сделано. Идем дальше. Следующий трейд. человек Ку. Можно роспись ПЖ. А тут наклеечки. Ролик уже затягивается. Постараюсь можно быстрее, потому что реально видос затягивается. The Ghost of Kyiv. Ghost of Kiev. Спасибо тебе огромное за трейд. Тут наклеечки. Блин, спасибо. Спасибо. Роспись без проблем. Как и в принципе Сегодня я расписываюсь. Читер... Если ты читер, то я это осуждаю Ну, спасибо за трейд Дальше, брос, смотрю тебя уже давно, видео топ Можешь расписаться в Тистиме Это всего 40 обменов, примерно 30 раз у нас сегодня будут А, опа-на а, Это у меня вак, или что? Ну, ты не можешь обмениваться, пока Ну, я тебе распишусь, ты просил, и сегодня всем расписываюсь Осуждаю все, что тут ниже написано, но Роспись мы поставили, хоть и не, не можно Принять почему-то вещи, идем дальше Дальше, а, во, next trade Короче, не, паблики я не чекаю Спасибо огромное за трейд, ты мне уже сегодня отправлял спасибо за трейд но паблики не чеку ну нет нет паблики я не чеку но спасибо за трейд также он просто кучу payday 2 скинов ой боже спасибо ну конечно красава что все трейды отменил ан пофиг но я не буду материться -таки в этом ролике а, чек не инвент пж кстати Ну паблик я не чеку реально ну то есть паблики не ребят сторонние ссылки Оно оценивается знаешь много как реклама ну и не, не, не, нет паблики не чеку расписаться без проблем инвентарь попросил чекнуть Слушай, ну тут наклеечки Тут сувенирный МАК-10 из интересного. Юспик. Кстати, довольно Юсп. Ну, прямо что из интересного, честно, ничего особо не вижу. Может быть, я что-то... Ну, наклеек много. Наклеек много, так понимаю, человек закупился, чтобы они выросли. В дальнейшем они по-любому вырастут, если Steam не закроет такими темпами. А, Релиса Трон. Опасность близкая, статтрековская Окей, наклеечки, диглы, ох ты А вот янтарный градиент, интересно Это интересно Так, по-моему, не особо дорогой, но ну, может Payday 2 Что-то дорогое есть, ну да, мне тут скинул Слушай, ну, кс-инвентарь не особо Ну, типа, наклеек много, скорее всего, закупился И закупился, то красавчик, короче, идем дальше Роспись закину, Левис, спасибо Спасибо тебе за трейд, закинь роспись По-братски, сейчас сделаем, Это вот, все мы Принимаем, принять обмен, роспись сейчас сделаю. У нас здесь две наклеечки, Payday 2 Дота, это что за игра Yeah. Это, ух ты, скин для снаряжения Тоже классная игрушка, хочу скачать на ПК Хотел всегда поиграть, но пока не позволял Сейчас можно он unturunted, блин Всем забытая игра, но unturunted это топ Расписываемся, Левис, спасибо за трейд Дефолт сделали, едем дальше А, вот, слушай, друг, не могу Я этого боялся, пацаны, сори Дальше не буду, очкую, но я очень много просто спам Ну, Левис, спасибо, я зашел на твой профиль Но не могу расписаться, друг, извини, пожалуйста Не могу А то еще заблокируют за спам а, Броки 100 самоцветов, спасибо большое тебе. Ну, 100 самоцветов, нифига себе. Круто, спасибо. Брокен дальше. Джонни Уолфер, я тот самый человек, который написал тебе пару стихов. Удачи тебе, надеюсь, в будущем эти... Тебе... Ты... Слушай, а это... А я не видел стихи, я может... Я... Мне просто в ВК очень много народу пишет, не все сообщения читаю, иногда общаюсь с подписчиками, но, это, честно, это редко. Мне очень много просто... Помимо Ютуба есть личной жизни все-таки хочется на нее тоже тратить время, поэтому, ребят, сори. Но я, может, не видел, а может, и помню, может, и забыл. Ну, Джонни Волфер, спасибо. Скорее всего, видел, я такие сообщения стараюсь не пропускать. Но он скинул просто бешеное количество наклеек, и за это респект. Они будут лежать, я в хранилище все это помещаю. Через два года вот так вот сделаем, откроем, посмотрим стоимость этих наклеек. Это будет круто, реально вскрыть контейнер через два года. Я думаю, это будет топ-контент. Но хватило бы места в моем инвентаре. Хранилище под, э, подгоны я купил, но хватило бы в инвентаре места. В общем, еще раз тебе за такой крутой подгон, Джонни Волферс Спасибо, это реально круто. Стихов... Блин, я не помню, реально. Пиши в комменты, я почитаю. Я не помню этого. Спасибо огромное, трейд реально годный. Это мы смотрели, принять не можем. Вот Плод компот. Это один из моих топ-донатеров. Если смотреть по донатам скинами, это топ-донатер. Он мне арканы скидывал. Все арканы, которые у меня сейчас есть в доте, а я вам что-то покажу. Это все скидывал плод компот, чтобы вы понимали. То есть все эти арканы скинул он. Смотри, раз, два, три, четыре, пять. Может, я что-то купил, но, по-моему, 5 аркан скинул, плод компот. Это мой топ-донатер, ребят. И это я думаю, что следующий ролик будет жестким, скорее всего. А, он пишет: привет. Рад был сподвигнуть. Для возобновления рубрики. А именно он сподвигнул, что там какой-то интересненький трейд он отправлял. Назови любимых героев Доти. Ну и чекни профиль успехов. Теж обязательно чекнем. По поводу героя Доти, вот чтобы ты понимал, да, мой подписчик, который сейчас смотрит. Я называю он скидывай Нет, в этот раз я не скажу, я пойду против системы. Я не скажу. Флот компот, спасибо за трейд. А про обязательно сейчас чекнем. Но это мой топ-натер, тебе привет. из за него, благодаря, благодаря вернее этому человеку. У нас э, началась опять возобновилась рубрика подгон подписчика. Можете посмотреть трейды которые вот здесь, вещи, которые он скинул. Это круто. Из Спектр 2 mp МП 5 сувенирный, но иммортальная вещи на дота это, это кайф. Профиль в лодком под Метро, у тебя это, по-моему, было. Насколько я помню, друг расписаться не могу. Меня за спам забанят. А по инвенту, мне интересно. Аркан у него всего лишь одна. Я думал, у него так аркан много, но аркан на шейкера, короче, есть. Из легендари, легендари шмотки, мификал шмотки. Э, давай лучше вот так сделаем. Immortal. Блин, дот инвентарь у него крутой. Вот что-что, а дот инвентарь у него прям реально годный. Э, по кс -ки. 13 шмоток. Ну блин, плотком под топ-натер. Тут никуда это Спасибо. Мы идем дальше. Блин, спасибо. Приятно. Давай дальше. Егор после этого прекратит сотрудничество с каналом человек. Человек, потому что ролик будет весить триллиард гигабайтов. Ладно, дальше командиров. Немного ширпа. Можешь расписаться, друг. Ну видел, что было до. Огромное тебе спасибо за негив, э, за МПшечку. Тут кстати, наклеечки даже на ней. О, круто. Спасибо. Спасибо за ширп. Расписаться не могу по объективным причинам. float.exe. Можешь расписаться, пожалуйста. Спасибо за трейд. Расписаться. Не могу, ребята, не могу Ну вы увидели, что у меня там бан. За спам, я этого боюсь Огромное тебе еще раз спасибо Дальше, Астрал Степ Я шарю за эту тему Я там, песни, это <laughs> музыка Берем вот такую вот кассету Погружаем И включаем еда, еда. А, а, Здорово, что ты можешь роспись Астрал Степ, спасибо за наклеечки По поводу росписей у меня блок росписи уже Ну, спасибо тебе, осталось Теп еще раз Дальше, хопик Попытка номер три. Ку, первый трейд, к сожалению, отменился Из-за того, что я забыла Забыла и засунула обратно все капсулы в контейнер. Меня смотрят, дамы! Приятно. Честно, все-таки, такой орг, как я, может привлекать внимание не только парней, но и девушек. Мне приятно, что вы меня смотрите. Там немного процентов, но тем не менее, хопик, спасибо. Спасибо за трейд, и дету отправлял. Я помню. Спасибо. Реально очень приятно. Тут у нас капсулы 2020 -го года. Это уже рарные, можно сказать, капсулы 3. Наклеечки 20, 20 21 и 20 -го года. Спасибо. Идем дальше. Еще раз, хопик, спасибо. Дальше, дедушка. Распишись пожи, распишись пожи. Ну и в таком духе. Дальше. Не могу. Дедушка, спасибо, и тем более, трейд не действительно более. Ну, спасибо, дедушка, не могу расписаться. Сатанули в трусиках. Предлагаю. <рекл parler> а Меняться ха, обязательно открой, если что, они читаются, как сатанишка в трусиках. Понял, вот человек. Лепкай трейд недоступен! Написал, как читается трейд. Как читается ник. Спасибо, но трейд, к сожалению, больше недоступен. Вот, что я вам хотел показать. Я не знаю, будет ли доступен данный трейд, но тут безумно много наклеек. Вайквиски. виски. Надеюсь, правильно. Здорово, можно роспись, друг, за такой трейд? Вот это кульминация, наверное, данного ролика, но я не могу. Оно не действительно больше. Почему? Блин, я почему не могу принять это дело? Ну, слушай, я не могу, но за такой трейд реально спасибо. Я посмотрю, может, у меня места нет в инвентаре КС. Ребят, такая проблема, короче, место закончилось, поэтому не принимается. Сейчас быстренько почистим. Но это все в контейнер, полетит не на продажу ни в коем случае. Чтобы ты понимал, вот у меня хранилище подгон подписчиков, туда все и уходит. Ребят, спасибо за трейд, но просто уже нет места в инвентаре, блин. Сейчас засунем и продолжим запись. Там очень крутой трейд, очень много наклеек. Сейчас примем обязательно, спасибо. Ребят, в общем, все ваши подгоны успешно помещены в контейнер 230. 6. Сейчас будет долго. Блин, сложнее записывать, чем OpenCase и рубрику подгон от подписчиков. Но всем спасибо еще раз. Сейчас допринимаем и пока что вот мы все в контейнер засовываем, упаковываем. Так, в общем, вроде бы как вещи засунул. Я не знаю, сейчас пробуем еще раз. Например, вот, Астрал Step. Принимаем трейд, принять обмен. Сейчас все должно быть good, потому что, да, смотри, дедушка должно приняться. Да, все принимается, ребят, спасибо. Я говорил уже вам спасибо за все, но по поводу росписи не могу. Кстати, дедушка у интересно, интересная наклейка. Я этого... А, это наклейка, да, я этого не видел. Кейсики, кстати, дефицитные на секундочку. А, дальше. Затанишка в трусиках. Но здесь не могу. А, могу! Могу, круто! Могу принять трейд. Блин, реально через два года можно распаковать этот контейнер. Блин, ну это будет очень долго. Посмотри, сколько будет стоить наклейки. Это круто. Здорово, можно роспись. Спасибо тебе огромное за такой просто колоссальный трейд. Я его могу принять. Тут много... EGL наклеек 21 года, они все уйдут в контейнер. По поводу росписи, друг, ну очень крутой трейд, но, блин, по поводу росписи, ну не могу я. А, кстати, трейд такое ощущение, что принять я тоже не могу, потому что очень много вещей, а места в инвентаре нет. Видимо, нужно будет отдельный профиль под это все создавать, и, то, и такое возможно. Да, я не могу, смотри, мне не хватает просто места. Блин, а сколько тут шмоток? Сколько у меня места? Я 200 же вещей уже засунул. А, он принялся, смотри, трейд принялся. Он принялся, блин. Спасибо, ну тут очень много этих наклеек. Одна стоит 100 рублей. У нас тут 25 на 1, 50, а, 75. 100 рублей, блин. Даже больше 100 рублей человек скилл. Круто, спасибо за такой донат. Ну, очень интересный, блин, трейд. Спасибо огромное. А, Идем дальше, дальше. Крита, слушай, в последнее время подсел на Казик, следов дофига габла. Может, что-нибудь посоветовать. Слушай, а, Дота. Ну, то есть, я... Спасибо за трейд, но вот по поводу, как слезть... Короче... Во-первых, снимаешь все деньги с карты, чтобы у тебя вообще там ни копейки не было. То есть, как делать это я? Я снимаю деньги. Ну и типа, когда я хочу играть, короче, у меня просто нет денег на карте. И реально помогает. Второе, в доте, это не реклама, есть такая кастом, Custom Hero Chaos. Там плюс-минус та же система. ты, Ну типа, не кази, конечно, но ты ставишь деньги там на победу одного, да, бойца. Можешь выиграть и так далее. Ну вот у меня глупо, но я, во-первых, снимаю все деньги с карты до нуля, чтобы у меня там рубль оставался, грубо говоря, не тысяча, а именно рубль там 90 рублей или рубль. И плюс Дота, ну помогает. Реально, денег, денег на карт нет, не, не на что играть Ну, как бы это такая небольшая э, фича Которую пользуюсь я Ну, спасибо за трейд Расписаться не могу Дальше много сувенирных скинов Денджер э, Лёха Денджер Лёша Денджер Лёха Спасибо, тут очень много сувенирных скинов Опа, а мне интересно, сколько это стоит Ну, по-моему, это, это неплохо Безводье... И полуночная пальма, я пропал Это да, это даст второй, чертеж Гравировка, блин, крутые скины И наклеечки, спасибо тебе огромное, Денджер, Леха Я сейчас приму, там да, мы все приняли Посмотрим, сколько это стоит, мне интересно Мне интересно, мне интересно Сувенирные шмотки, а, 17 рублей 2 рубля, это, по-моему, это 8 рублей, это круто, сколько такие? И наклейки По рублю, в общем, вот такой получился Ролик, я надеюсь, вам понравилось, он Длинный, подгонов не так много, но мы прям Сегодня так от души все это приняли Ребят, всем вам огромное спасибо, кто хочет поучаствовать, ссылка на трейд прикрепить. такое ощущение, жопой чую. Ролик будет записан через 7 дней, новый. Я думаю, там будет 100 плюс трейдов, это будет ролик на час. Егор меня убьет. Большой файл, Егор, извини. <coughs> Успехов в монтаже. Всем спасибо и за трейды тоже. Пока, до новых встреч.